И сегодня мы с вами будем рисовать на тему животных. И Мы нарисуем с вами лесу. Это простой рисунок. Так что берите карандаш и начинайте рисовать со мной. Сначала мы рисуем набросок лисы. Рисуем мордочку. И хвост, как вы все знаете, у лесы длинный пушистый хвост красивый. Так вот, лапки рисуем и задние лапки. Первом же наброски видны важные черты, у лесы короткие лапы, длинный пушистый хвост и заостренная мордочка. Далее мы начинаем уже прорисовывать детали. Что мне нужно? Рисуем теперь ушки лисички. Одно ушко у нас здесь будет. Затем с другой стороны рисуем другое ушко. И рисуем мордочку. Здесь рисуем глазки такие, рисуем мордочку лисички, глазки, один глазик, другой носик, тем рядом рисуем бровки здесь и здесь. Я вот линии и Я уже стирала вот некоторые линии не нужны. Получилось, теперь я здесь, вам разукрашивать, спасибо. Ребята, вы не забудьте подписаться. Yeah, it's yeah, у нас получилась лисичка. Подписываемся.